Есть некоторые правила выживания для мам с детьми на подобного рода мероприятиях. И если мама учтет эти правила, то действительно она сможет получить необходимую, нужную для себя информацию и хорошо провести время со своим ребенком. На этом празднике я рекомендую даже составлять список в течение одного-двух дней перед мероприятием повесить на холодильничек листик и записывать то что вам нужно взять для того чтобы вам было комфортно мероприятие занимает достаточно много времени если вы планируете провести там несколько часов конечно нужно позаботиться о себе и о ребенке и для этого вам обязательно понадобится водичка водичка для вас для ребенка и нужен перекус если малыш уже подросший то вы берете то что обычно ему нравится яблочко печенье бубличек если э, малыш на грудном вскармливании позаботьтесь о том чтобы ребенок независимо от наличия людей рядом получил свою порцию молока вовремя и был доволен и счастлив вам понадобится возможно пеленка мелк снут что-то чтобы вы могли прикрыть этот процесс и он был для вас комфортным что нам понадобится еще вам понадобится подстилка потому что мама часто сидит на стуле и слушает лектора но ребенку неудобно будет на стуле поэтому возьмите Каримат возьмите с собой подстилку, для того, чтобы вы могли ее расстелить и посадить своего ребенка рядом с собой, обеспечить его игрушками. Вот игрушки – это еще одна тема, которую нужно учесть. Возьмите то, что любит ваш ребенок, свои домашние. Было бы неплохо даже что-то новенькое, что вы дома подготовите, и ребенок сможет его использовать. Новая игрушка заинтересует его надольше, и, конечно, вы сможете получить нужную вам информацию. Есть еще некоторые вещи, о которых... Хорошо бы вспомнить, это кофточка на вечернее время, возможно, средства от насекомых, обязательно панамка и средства с ФПФ-защитой на дневное время. И отличным будет вариантом взять с собой доброго родственника или друга, который э, сможет погулять с ребенком хотя бы полчаса-сорок минут, которые вы сможете полноценно посвятить интересующие вас теме, ну и просто расслабиться и получить удовольствие от этого процесса.